Привет-привет! Сегодня мы говорим о белках, жирах и углеводах, их соотношении и роли в рационе. Есть три группы питательных веществ. Это белки, жиры и углеводы. Катя Капитан Очевидность. Практически все продукты питания в той или иной степени комплексно состоят из этих трех групп. Есть, конечно, продукты, которые состоят только из чего-то одного. Например, масло состоит полностью из жира, либо сахар – это чистый углевод. Но большинство продуктов, особенно продуктов растительного происхождения, они состоят комплексно и содержат и белки, и жиры, и углеводы просто в разном количестве. Каждая из этих групп очень важна для человеческого тела, и ни в коем случае нельзя от чего-то отказываться. Например, отказываться от жиров, там раньше были популярны диеты низкожировые, или отказываться от углеводов, это сейчас популярны низкоуглеводные диеты, потому что есть куча мифов об углеводах, о том, что от них толстеют и так далее, но мы об этом еще поговорим дальше. Ни от чего нельзя отказываться, потому что и белки, и жиры, и углеводы имеют очень-очень-очень важную роль в нашем теле, и все они должны присутствовать в нашем питании. Белки – это основной строительный материал для тканей организма, начиная от мышечных волокон и заканчивая глазным яблоком. Белки состоят из аминокислот, соединенных между собой пептидными связями. Всего есть около 20 разных аминокислот, которые используют наше тело. Есть аминокислоты заменимые, то есть это те аминокислоты, которые наше тело может производить самостоятельно, и незаменимые аминокислоты, которые наше тело самостоятельно производить не может. Источники белка, его еще называют протеин, то есть я могу говорить источники белка, либо источники протеина. Источники белка, которые содержат все незаменимые аминокислоты, называются полноценными источниками белка, а источники белка, которые не содержат некоторых незаменимых аминокислот, называются неполноценными. Обычно продукты животного происхождения они полноценные источники протеина, а продукты растительного происхождения они неполноценные, так как не содержат некоторых важных незаменимых аминокислот. Именно поэтому очень важно, если ты вегетарианка или веган, тебе нужно смешивать разные источники растительного белка. Так как, например, Рис содержит определенные незаменимые аминокислоты, а бобовые другие незаменимые аминокислоты. И рисом ты можешь компенсировать то, чего у тебя не хватает в бобовых. Но это очень сложная тема, и ее надо изучать подробно. Но если ты приняла такое решение, так питаться, обязательно изучи эту тему, потому что очень-очень важно получать все незаменимые аминокислоты с питанием. Эти незаменимые аминокислоты наш организм использует для построения белков, нужных в нашем теле. И если хотя бы какой-то одной не хватает, то ничего не будет работать. Аминокислоты это как буквы в слове. И если у тебя нет буквы А вообще, то ты не сможешь составить ни одно слово, которое должно содержать букву А. Просто потому что у тебя этой буквы нет. Точно так же с аминокислотами в организме. Источники белка животного происхождения это мясо птица, рыба, морепродукты, творог, молочные продукты, яйца. Источники белка растительного происхождения это бобовые, соя. Многие злаки содержат белок, правда в маленьких количествах. Орехи, семечки. Белки должны составлять от 20 до 30 процентов твоего рациона. Это где-то полтора-два грамма белков на Килограмм веса. Не надо путать грамм белков и грамм белкового продукта, потому что, например, в 100 граммах мяса, то есть мясо-белковый продукт, в 100 граммах мяса, говядины постные, содержится где-то 30-34 грамм белка. Старайся, чтобы в твоем рационе были разнообразные источники белка, как животного происхождения, так и растительного происхождения. Чем разнообразнее твое питание, тем лучше. А мы переходим к углеводам. Углеводы – это основной источник энергии и самый легкий, самый предпочтительный для нашего тела. Да, наше тело может добывать энергию из жира, может добывать энергию из белка, но самый предпочтительный источник энергии – это углеводы. Углеводы содержатся в продуктах растительного происхождения, в крупах, в овощах, в бобовых, в орехах, в семечках, во фруктах. Выделяют две группы углеводов – простые или быстрые, и комплексные, либо медленные. Простые углеводы это моносахариды или дисахариды, то есть либо они содержат либо одну молекулу глюкозы, либо две молекулы глюкозы. Они очень легко и быстро усваиваются, именно поэтому они называются быстрыми. Быстрые углеводы это сахар, лактоза, глюкоза, фруктоза и мальтоза. И еще к быстрым углеводам относятся любые сильно переработанные продукты, например, пшеничная мука, либо рисовая мука. То есть не надо верить там во всякие ПП-рецепты, где пшеничную муку меняют рисовой мукой. И как будто бы это вдруг стало полезным. Нифига подобного, рисовая мука это такой же быстрый углевод, как и пшеничная мука. Плюс у нее еще выше гликемический индекс, чем у пшеничной муки. И единственное отличие рисовой муки от пшеничной, это что в рисе нет глютена. И это имеет значение только для людей с непереносимостью глютена. Для всех остальных нет никакой разницы, практически ешь ты пшеничную муку или рисовую. Поэтому не надо думать, что если ты поменяла пшеничную муку на рисовую, то вдруг твоя печенька стала полезным. Нифига подобного! Оно каким было, таким и осталось просто без глютена. Быстрые углеводы содержатся во фруктах, в молоке, в переработанных продуктах, в выпечке, в хлебе. Все, где есть сахар, мука, лактоза, мальтоза, которую закидывают в протеин и во всякие без продукты без сахара. То есть, например, если вы возьмете какой-нибудь Energy Diet да, или Herbalife, которая позиционируется как диетический продукт. И посмотрите состав, то там будет мальтодекстрин. А это мальтоза. А мальтоза это то же самое, что сахар, просто другого происхождения. То же самое, когда люди заменяют сахар на фруктозу. Типа, ой, я отказалась от сахара, я перешла на фруктозу. Или там покупают в магазине шоколадки на фруктозе, печеньки на фруктозе и так далее. То есть это не имеет никакого смысла, потому что... И то сахар, и то сахар, просто разного происхождения. Если белый сахар, его добыли из свеклы, либо из тростника, либо еще из чего-то, я не знаю, из чего еще можно добывать сахар, то фруктозу добыли из фруктов. Все. Это имеет значение только для диабетиков, потому что там разная инсулиновая реакция. Но для здорового человека разницы никакой. Комплексные или медленные углеводы усваиваются намного медленнее. Именно поэтому их и называют медленные. Содержатся в... В крупах, овощах, фруктах, бобовых, орехах, семечках 40-50% твоего рациона должны составлять комплексные углеводы. Это крупы, это овощи, бобовые, орехи, семечки, фрукты. Это база. Сейчас очень популярен миф, что от углеводов толстеют. И если ты хочешь похудеть или подсушиться, тебе нужно серьезно урезать, либо полностью отказаться от углеводов. Не надо этого делать. Это миф. Да, действительно, когда ты отказываешься от углеводов полностью, в первые 2-3 дня ты теряешь много веса, ты теряешь где-то 2-3 килограмма. И тебе кажется, ого, класс, без углеводка работает. На самом деле нет. 1 грамм гликогена. Гликоген это форма, в которой наш организм хранит глюкозу в мышцах и в печени. 1 грамм гликогена задерживает 4 грамма воды. И когда ты отказываешься от углеводов, запасы гликогена в твоих мышцах истощаются. И соответственно ты теряешь ту воду, которую задерживал этот гликоген. В среднем в человеческом теле содержится 400-500 грамм гликогена. Соответственно, эти 500 грамм задерживают 2 литра воды. И если ты отказываешься от углеводов, ты теряешь 2,5 килограмма просто водой и гликогеном. Эта потеря быстрая, ты ее сразу же видишь, и тебе кажется, что диета работает. Но дальше такой потери уже не будет, потому что все, ты воду потеряла. А жиры тебе придется сжигать точно так же, как ты бы их сжигала на сбалансированной диете. Один грамм белка содержит четыре с половиной калории, и один грамм углеводов содержит четыре с половиной калории. Поэтому нет разницы, что ты ешь белок или углеводы. Нет смысла полностью отказываться от углеводов. Это никак не ускорит жиросжигание, это никак не ускорит потерю веса, кроме вот этих вот 2 кг воды, которые ты потеряешь, и которые вернутся к тебе обратно, как только ты начнешь есть углеводы. А ты просто не сможешь всю жизнь жить без углеводов, вот не сможешь ты. Плюс у безуглеводных диет есть куча опасностей. Во-первых, тебя будет срывать, ты откажешься от углеводов, твое тело ему нужно, ему нужна энергия, и у тебя начнутся навязчивые желания, тебе будет хотеться именно быстрых углеводов, тебе будет хотеться сахара, печенек, булочек, фруктов, шоколада, тебе будет хотеться продуктов, которые могут тебе дать энергию быстро, и это желание, оно станет навязчивым. Поверь мне, я пробовала, если кто-то из вас пробовал отказаться от сахара, я уверена, что в какой-то момент вы просто сорвались, потому что желание, оно навязчивое, и... Ты борешься с ним неделю, две, три, но в какой-то момент у тебя какой-то стресс, либо еще какая-то слабость, ты просто срываешься, и ты начинаешь есть все подряд, и набираешь еще больше, чем ты потеряла. В условиях дефицита углеводов первое, что будет использовать организм как источник энергии, это не жиры, это белки из питания и из мышц. И в условиях дефицита калорий, без которого ты не сможешь похудеть или подсушиться, даже если ты на безуглеводке, тебе все равно придется придерживаться дефицита. В условиях дефицита калорий твой организм начнет расщеплять мышцы, чтобы обеспечить энергетические нужды. И ты рискуешь потерять не только жир, но и большой процент мышечной массы. И третий момент. У людей, сидящих на безуглеводке, меняется запах. Меняется запах пота. Меняется запах изо рта. И этот запах, он неприятный. Поверьте мне, я знаю много людей, которые... Пробовали безуглеводку, которые пробовали кето диету мы вместе тренировались, и вот человека на безуглеводке сразу слышно. То есть человек с тобой разговаривает, вот так, ну, как бы на нормальной дистанции, а ты слышишь запах, и ты понимаешь, что человек на безуглеводке, потому что ты слышишь этот специфический запах, его ни с чем невозможно спутать. И как бы это. Происходят изменения в организме, меняется углеводный обмен. Зачем вот это все? Ради чего? Ради того, чтобы выглядеть более сухим, можно выглядеть более сухим на нормальной, сбалансированной диете, без вреда для здоровья. Не слушай, не слушай мифы про углеводы. Толстеют не от углеводов, толстеют от переедания. И не важно, чем ты переедаешь, сахаром, гречкой, либо куриной грудкой. Если ты переедаешь, ты не будешь худеть. Если ты ешь меньше, чем тратишь, ты будешь худеть. Еще раз повторюсь, углеводы должны содержать 40-50% процентов рациона. Старайся, чтобы большинство этих углеводов были медленные и не больше 10-20% быстрые углеводы. Если ты питаешься нормально, и у тебя большую часть твоего рациона составляют крупы, овощи, если ты ешь белки, то ты смело можешь 20% своей калорийности есть сахар, есть чипсы, есть шоколад, есть что угодно, и это никак не повредит ни твоему здоровью, ни твоей фигуре. Просто ограниченное количество, до 20% рациона. А мы переходим к жирам. Жиры офигеть как важны для человеческого тела. Во-первых, они являются переносчиками жирорастворимых витаминов. Это А, Е и Д. А витамин Д способствует усвоению кальция. Если где-то что-то нарушается, там не хватает жиров, не усваиваются витамины, не усваивается витамин Д, не усваивается кальция, начинаются проблемы с, ко с костями. И вот это как снежный ком накапливаются проблемы. Из жиров формируются клеточные мембраны. Из жиров формируются гормоны. Если в твоем рационе не хватает жиров, где-то пойдет нарушение. Может пойти нарушение в гормональной сфере. Это когда женщины очень сильно ограничивают жиры в рационе, могут прекратиться месячные. Могут пойти нарушения в репродуктивной функции. Могут нач начнутся проблемы с волосами, с кожей, с ногтями, потому что для этого всего нужны жиры. Ты наверняка слышала, что и видела там всякие пищевые добавки, которые продают там для волос, для ногтей. Они всегда содержат рыбий жир. Выделяют четыре группы жиров. ненасыщенные это оливковое масло, авокадо, арахис. Полиненасыщенные – это рыбий жир, Растительные масла, орехи, семечки. Насыщенные жиры, это жиры животного происхождения. Сливочное масло, молочный жир, яйца, жиры в мясе, сало. И некоторые тропические жиры, это кокосовое масло, пальмовое масло. И опять мы возвращаемся к ПП-рецептам, где такое неправильное насыщенное сливочное масло. Меняется на кокосовое, которое сразу делает продукт правильным. Хотя на самом деле кокосовое масло это тоже насыщенный жир. То есть ты меняешь насыщенный жир на насыщенный жир и думаешь, что у тебя супер правильное питание. И четвертая группа это трансжиры. Переработанные жиры, они содержатся в маргарине, практически весь фастфуд содержит трансжиры. Очень много промышленной выпечки содержит трансжиры. И это самая опасная группа для человеческого организма. Они реально вредные, и я рекомендую сократить их потребление вообще. Ну как бы вообще, либо до минимума, там раз в неделю, если ты что-то съешь, то ничего страшного. Но вот питаться такой едой постоянно не надо. Даже если ты будешь вкладываться в калории, ты все равно будешь худеть. Но для твоего тела, для твоего здоровья это принесет вред. И естественно большую часть жиров в твоем рационе должны составлять моно и полиненасыщенные жиры. Это рыба, это орехи, это семечки, это растительные масла, авокадо. Жиры должны составлять от 20 до 30 процентов рациона. Критический минимум это пол грамма жиров на килограмм веса. Если ты весишь 60 килограмм 30 грамм жиров в день это критический минимум для тебя. Ниже опускать просто нельзя ни в коем случае. Рискуешь заработать проблемы с гормонами, с кожей, с волосами и так далее. Не надо опускать ниже. Вообще я рекомендую для женщин минимум 1 грамм жиров в день. 1 грамм жиров это вот как раз нормально. Можно больше. Я ем 70-80 грамм жиров в день и мне нормально. Я в форме. Я сушусь сейчас, и нормально мне эти жиры не мешают сушиться. Опять же, потому что я придерживаюсь дефицита калорий. Ни в коем случае не опускай жиры слишком низко. Я, по-моему, повторяюсь, но это очень-очень важно. Не надо бояться жиров. Их надо есть достаточное количество, старайся, чтобы преимущественно это были полезные источники. Не надо бояться животных жиров, до 10% от общей калорийности спокойно можно включать в свое меню и не будет никаких проблем ни со здоровьем, ни с фигурой. Идеальное соотношение белков, жиров и углеводов это от 40 до 50% углеводов. От 20 до 30 процентов белков и от 20 до 30 процентов жиров. Например, у тебя 40 процентов углеводов, 30 процентов белков и 30 процентов жиров. Это нормально. Либо 50 процентов углеводов, 30 процентов белков и 20 процентов жиров. Нормально. 50 процентов углеводов, 25 процентов белков, 25 процентов жиров. Нормально. Не надо стрессировать по этому поводу и стараться вложиться чётенько-чётенько-чётенько, вот ровно 50%, ровно 25% белков. Нет, плюс-минус туда-сюда, когда гуляет, это не страшно. То есть не нужно пытаться вот циферка в циферку, нолик в нолик, вложиться вот чётко в числа. Это добавляет стресса, это ты, тебе приходится высчитывать, тебе приходится там свешивать до грамма из-за этого. У тебя добавляется стресс, и это все просто комфортный процесс питания превращается в какой-то ад подсчетов. Не надо, просто приблизительно. Если ты уже считаешь калории, то ты видела, что fat secret, он тебе считает белки, жиры и углеводы. И снизу выдает вот этот кружочек в процентном соотношении. То есть тебе не надо считать самой. Ты просто, когда считаешь калории, вбиваешь все продукты, тебе fat secret он сам считает. И ты смотришь там, ну приблизительно у тебя пошло и нормально. То есть когда ты укладываешься... Просто в рамке от 40 до 50% процентов углеводов, от 20 до 30% процентов белков, от 20 до 30% жиров. У тебя есть коридор, в котором ты можешь двигаться, тебе не надо там вкладываться чётенько, ты из-за этого не стрессируешь. Там сегодня съела чуть-чуть больше жиров, завтра съела чуть-чуть больше углеводов. Ничего страшного, это нормально, мы все живые люди, мы не можем питаться как вот чётенько по, по порциям. Ну, как бы кто-то может питаться так, но я не могу, и мне это некомфортно. Я хочу сегодня, хочу много съесть мясо, а завтра я вообще не хочу есть мясо. И это нормально. Нужно питаться максимально комфортно для себя. Да, стараться выдерживать вот эти вот соотношения, стараться выдерживать нормальное количество белка, достаточное количество белка, стараться выдерживать достаточное количество жиров. Но это обычно легко. И все будет нормально. У меня есть простое правило питания. В каждом приеме пищи должны быть белки и клетчатка, то есть в каждом приеме пищи у меня будет что-то белковое, и тогда я 100% наберу свои 70-80 грамм белка в день. И в каждом приеме пищи у меня должна быть клетчатка, то есть это либо овощи, либо крупы, в идеале и овощи, и крупы. И тогда у меня получается два или три приема пищи, где у меня белок и овощи. Я набираю свою норму белка, я набираю свою норму клетчатки, я получаю витаминов из этих овощей, я получаю все полезные вещества, и у меня получается база здоровая. У меня получается здоровая база. И сверху на нее я могу навалить уже что угодно. Я могу бросить сливочное масло в кашу. Я могу... Мне даже в голову ничего не приходит, что я могу добавить, потому что я вот так вот питаюсь. Но я могу съесть мороженое, я могу съесть, не знаю, там кусок торта, кусок Наполеона. И да, я знаю, что там, если это промышленный Наполеон, я знаю, что он будет содержать трансжиры. Я знаю, что там не очень качественное, скорее всего, сырье туда пошло. Но, в принципе, этот один кусок в день, который там, ну, 20% моего рациона потянул, он не принесет мне такого вреда, как если бы я целый день питалась непонятно чем. Главное, без фанатизма. Стараемся есть здоровую еду, не боимся нездоровой еды, относимся к еде нормально. Это просто топливо, это просто источник энергии. Мы хотим какое топливо? Мы хотим качественное топливо. Представь себе, у тебя, допустим, какая-то дорогая тачка спортивная, ты же не будешь заливать в нее 81-й бензин. Блин, у вас нет 81 бензина. Ты же не будешь в нее заливать 91-й бензин, ты в нее зальешь 95-й. Или если у тебя какой-то спортивный мэрс, ты в него зальешь 97. й Точ а, а, а тело у тебя одно. А тело у тебя одно единственное, это твоя самая дорогая машина. Ты ее не можешь сдать в сервис, ты ее не можешь починить, ты ее не можешь поменять. У тебя тело только одно. И имеет смысл заправлять это тело самым качественным топливом, самым лучшим, которое только есть. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарий. Для меня это очень важно, мне это очень приятно. Если есть какие-то вопросы, задавай, на все отвечу. Подписывайся на мой канал, жми на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Тебя ждет еще много классных видео про питание и классных тренировочек. С тобой была Лагартиша, пока-пока.